Скоро день влюбленных, день Валентина. Это самый лучший подарок. Медвежонок из искусственных 3D роз будет напоминать о приятном событии. До пяти лет такой подарок выглядит очень мило и трогательно. Он не нуждается в и совершенно неприхотлив в уходе. Ждем вас!